Для удобства населения республики в 10 метрах от наркологического и психиатрического диспансера открыт Центр по выдаче медицинских справок. Для ГАИ, для поступающих в учебные заведения и на работу. На оружие, медицинские книжки и другое. Прием всех специалистов, включая ЭЭГ. Фотография бесплатно. Экономьте свое время и деньги. Справку получите по одному адресу, Салаватова, 53, а не по трем адресам. Телефон 8 928 277 1177.